Итак, доброго дня, с вами Алексей Федорцов И в этом кейсе мы рассмотрим работу в рекламной системе Яндекс.Директ Одного из наших клиентов, который находится в городе Санкт-Петербург И занимается тем, что продает оптом пластиковые изделия И так, какая работа была сделана вкратце, а потом перейдем на экран монитора по традиции Я покажу вам результативно, естественно, не засвечивая финансовые данные нашего клиента А также его контактные данные Это очень важно Итак, продолжим. Значит, начали мы работать, по сути, отработали уже один месяц. И по результатам месяца у нас получилось более 100 лидов и покупок на более чем 90 тысяч рублей. С учетом того, что рекламный аккаунт в Яндекс.Директе заводился именно с, со скидкой, то есть со скидочным купоном. Наш клиент и сам знал, и мы порекомендовали, где взять аккаунты. Собственно говоря, он связался с Яндексом, или они сами на него вышли, уже не помню. Но суть в том, что он получил значительную прибавку к рекламному бюджету чуть меньше, чем 50% по итогу, но это сильно хорошо отразилось на финансовых результатах. И каким образом у нас вела, велась работа. Да? Мы разработали а, посадочные страницы под каждое из направлений, которые интересовала заказчика. Некоторые позиции у него не было, и это была цель протестировать, и тест прошел успешно по некоторым позициям. И а, запустили, создали, запустили рекламные кампании, некоторое время ушло, чтобы разогнаться. Как раз мы попали, а, старт рекламных кампаний попал на вой, начало военных событий. Это, конечно, сказалось на результативности, но потом все начало активнее расти, и это было очень хорошо. Сейчас мы видим результаты стабильные, от 8 до 12 заявок в сутки приходит. У нас подключено информирование о лидах на телеграм-канале, клиенту приходит, нам приходит, мы смотрим, видим, можем отслеживать результативность. А также менеджеры клиента ведут для нас статистическую таблицу в Google документах. Хорошо, что их еще не заблокировали, где мы видим в ежедневном моменте, каким образом приходят заявки, каким образом ведется с ними работа. Надо отметить, менеджеры отлично ведут свою деятельность и дают четкую обратную связь, никакой воды, четкие комментарии, все очень понятно, суммы приходов, мы видим, какие клиенты потенциальные и так далее. То есть это дает нам явные преимущества для того, чтобы работать в дальнейшем с рекламой, перерабатывать и так далее. Важный момент. В этой рекламной кампании мы большинство компаний использовали на цель конверсия. В итоге средняя стоимость конверсии составила 380 рублей. И мы работаем именно в этом ключе. То есть оплаты идут исключительно за конверсии. В этой нише есть часть рядов, которые приходят... По розничным запросам, вот. но и те, которые приходят по оптовым запросам, это в долгосрок клиенты, у них, естественно, чек побольше, и есть кто уже запрашивает информацию по фурам и так далее. То есть ну, из 100 с лишним заявок уже достаточно большое количество клиентов, а, которые запрашивают информацию. Так как средний цикл сделки здесь от момента лида до запроса очень м -м, нестабильный. Но в среднем это может быть до трех месяцев да, работа проходить с клиентом, прежде чем он сделает первый заказ и потом перерастет постоянные закупки, то здесь мы видим очень положительную динамику. Нам все очень нравится. Мы продолжаем работать с рекламными кампаниями, оптимизируем их. И надеемся в скором будущем получить отзыв от нашего клиента. Собственно говоря, мы продолжаем сотрудничество. Сейчас перейдем в рекламный кабинет, посмотрим небольшую статистику. И подведем итоги. Поехали. Собственно говоря, начнем обзор. Вот рекламный кабинет. компании. название компании я закрыл. Название аккаунта я закрыл, чтобы вам ничего не показалось. И вдруг конкуренты не подсмотрели. Давайте посмотрим. Да? У нас расход есть 45 есть У вас на данный момент 119 конверсий. Директ зафиксировал. На самом деле есть еще обращение по звонкам, но это не так существенно, не будем на этом заостряться, потому что нам сейчас для оптимизации директа очень важна именно составляющая по конверсиям в вот. Все остальное мы будем рассматривать как побочные конверсии и не будем к этому особо внимание предъявлять. Итак, средняя стоимость, как видите, 380 рублей. На самом деле мы уже работаем над оптимизацией этой стоимости, потому что у нас достаточно статистики для того, чтобы снизить эту стоимость конверсии. И мы это уже делаем. Собственно говоря, давайте пройдемся по средним показателям, которые нам важны. Это CTR, показатель отказов. Показатель отказов, кстати, в норме. Все нормально, это значит, что соответствие целевой аудитории есть. Ну и процент конверсии. как да? вот вы видите, процент конверсии у нас средний, 2% на, по всем направлениям. Чтобы вы понимали, у нас несколько лендингов, на которые ведется трафик. И есть у нас конверсии по 5%, сейчас посмотрим, если больше, давайте так обобщим, да? вот есть, да, 6% и около 6% и так дальше по, по уменьшению. Ну, вот, допустим, это компания, в которой у нас бюджет 40 тысяч рублей оплата за конверсии, кстати говоря, здесь вы будете видеть только оплаты за конверсии в предыдущей рекламной кампании, которая была или сделана на РФА тестировании, мы пока приостановили, потому что здесь получили очень хороший результат. Вот и как видите, да, железнобетонная стоимость 380 рублей, именно заявки, именно заявки. со звонком, конечно, там больше, будет дешевле, но мы это не учитываем. Средняя конверсия в э, заявки 2%, да, максимальная конверсия 6%, минимальный у нас тут около единиц. Едини, что, кстати говоря, стандартно для компании РСР. Сейчас немножко при перейдем в таблицу обратной связи. Хотелось бы уделить внимание хорошей, качественной обратной связи. Мне нужно немножко буквально одну минуту для того, чтобы скрыть там всякие поля, чтобы не засветить случайно нужные для клиента данные. Поэтому немного приостановим и продолжим. Вот продолжаем. Я вскрыл все, что нужно. Скрыл я много. Да, то есть у нас есть контактные данные клиентов. Uh, у нас есть обратная связь, у нас есть суммы сделок. Uh, все, что мы оставили, будем сейчас и обозревать. Uh, Итак, uh, очень универсальная табличка. Рекомендую использовать тем, у кого нет внедрения CRM, да кому это не нужно в принципе, да, у кого один-два менеджера, которые работают, и всем хватает. Да, и ваш, ваш средний чек, оборачиваемость и цикл сделки позволяют работать таким образом. И вы, в принципе, расширяться пока намерены пока. Да, в И вот отличный показатель, да, что у нас есть характеристика клиентов, есть данные по каждому из них. Кстати говоря, у нас сейчас 9 число, тут заполнено по 6, но обещали нам нести за последние пару дней. Но вот такого формата обратная связь, она очень хороша здесь вы видите разделение на юридические и физические лица, что очень важно, потому что физические лица они хоть и покупают, но средний чек и LTV у них ну, по сравнению с остальными никакой. Да? А с учетом того, что средний чек на эти изделия, он может быть очень большой, то есть от 2000 рублей до нескольких сот тысяч рублей в закупках, то в первую очередь наш интерес, это юридические лица. Ну и увидите, что вот большинство из них юридические лица. И в мы будем фильтровать их с помощью трафика и с помощью посадочной страницы, в том числе уже стать его, потому что получив за этот месяц данные, которые мы получили статистически, нам позволяет это сделать система Яндекс.Директ. Ну, давайте на этом и закончим. В принципе, обзор у нас э, проведен э, достаточно подробный, да, мы не давались показать, не смотрели Яндекс.Метри, но это в принципе в этом проекте ни к чему. Продолжаем работать с заказчиком, надеемся на долгосрочное сотрудничество. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожелания, оставляйте, пожалуйста, внизу под этим видео, либо свяжитесь со мной напрямую, у меня тоже есть в подписи к этому видео, в Ватсап, ВКонтакте, только и в Инстаграм. Все, на связи, с вами был Иосиф Торцов, пока-пока. На этом видео вы можете видеть небольшую часть видео отзывов от наших клиентов, которые доверили нам управление своим рекламным бюджетом по настройке таргетированной и контекстной рекламы. С более чем 60 отзывами от наших клиентов, кейсами и подробностями по обучению таргетированной рекламы Instagram и Facebook вы можете ознакомиться в описании под этим видео.